Всем привет! На связи офицерки, и сегодня мы продолжим вместе с Делом играть в игру City Battle. Настал момент, тот момент, когда вы посмотрите, что я не смог разобраться с персонажем, который здесь нам представляет игра. Это снайпер, конечно же. Ну что ж, давайте посмотрим, что у меня получилось и что получилось у Дела. Поэтому мы поехали. Давайте открывайте! Или я лазером сейчас все прожгу нахрен! Все, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. Ох, пошёл. сколько тут дверей. А. Тикся, я думаю, куда тут? Вот сюда, прыгать Захват, отлично. Носитель носитель а я уже захватил носитель Б. Ага. Кемпер вижу. Блин, и как тебя тут снять? Так, понятно. Носитель Б у меня выбили. Блин, хреново, что я могу сказать. Я тут mm. двоих подвил немножко. Так, на Ашку я пришел. Так, на Ашку не надо было приходить. На Б у нас. Ты я забрал. Нет. Yeah. Ну, что ж такое-то, господи? Меня просто все разнесли. Вы... Хоть саппортите, я не знаю. Носитель Б ближний к нашей базе. Так, mm. я на пойду. Но уже поздно. <ской> Что-то там найти ты хочешь? Господи, никакого прикрытия вообще <ск> нет. Ой-ой-ой. Вообще никакого прикрытия нет. Как будто я один просто рублюсь. ай <ск sword> <кью> ой, ой, яй яй яй яй ай -яй -яй -яй, меня затянуло. А, отсюда бесполезно стрелять, короче, надо выходить. Минус один. Ну, елки, господи, Хилер. сними снайпера. Где? Хиллер. Хиллер. Забрал меня Килакс, Блин Ай-яй-яй-яй-яй-яй Пробуем Давайте бежать снимайте. Пока мы проигрываем Ух-ух-ух-ух-ух Да блин, он забодал меня. А, все, меня забрали. У -у -у -у, надо танка здесь. Нет, я убил двоих. Блин. Да. Господи, да что ж так много-то в меня урона прилетает. У. -у, -у. Капец. Только на точку пришел, просто вынес. Да елки-палки. Так, носители взяли. Я каждый раз остаюсь один. Би. Вот каждый раз. Потому что разносят нас. Минус. Сделайте так, чтобы вас не разносили. Точка A доступна. Иду, иду рядом. Можно захватить. Оба под контролем. Отлично. Да елки палки Но это слишком много. Нам даже не дают поддержать носителя. Носителя захватили. Ах, мне на бэшку не дали. Блин. Да серьезно? Ашка-ашка. Почему меня снайперы выносят, а ты снайперов не выносишь, офицер? Потому что меня диверсант выносит. Все просто, есть минус хил. Угу. Так, там этот есть. На давай, сетилят. давай на. Да, бы Носитель Б тоже нужен. Но меня сейчас разберут. Зашибись. Блин. Опять меня забрали в этот затягивающий луч. Они а -а -а. Парочку вынесли на току. Так, убрали. Носитель Б. А, меня вытолкнули. Господи, да сколько ж тут всего? Да куда ж ты делся-то, Господи? Ашечка, я кашечке иду. Так отлично есть. Ой, зараза бомба, не отлично. Убрали. Так, носитель Б, я к нему. Так, Забирайте я забрал носитель Наша команда захватила Отлично. Да, блин. Помогут, ага. Эх, почти раздамажил. Отхилили его свидание я господи да почему второй-то снайпер стоит на месте есть килакс минус да я уж понял точку в отлично кемпера вроде вырубил ай меня сейчас заберут да господи Опять я один стою против точки. <свят> Ай-яй-яй. Хреновое перемещение. Так. Ай, я на Би. Ясно. Все, меня нету. <свят> меня тоже нету. <свят> Два хила в связке работают. И мне никто не <свят> помогает. Я один <свят> просто... Сделай что-нибудь. 383-240. Нет, безнадежка. Замечательно, я сел. <свят> У -у -у -у. Я понял. Всё. Есть. Полезно. Угу. Так, бишка, бишка, бишка. Бля. Да смысл, они уже столько схватили, что капец. О -о -о -о -о -о. Нам нужно к центру. Тут два хила. Не, я труп уже. Да, господи, меня просто расстреливают. Нет, никакой хэлпы. Вообще никакой. О, опять. Они не дают выйти мне. Капец. Потому что тебе нужно их выносить сразу. А ты их почему-то... Я чуть -чуть из ангара своего не могу выйти просто. Не дают, не выпускают. Не, все, у них оба носителя. Это нуляк. Да. Пошел, пошел, пошел. Бой, полетело, а как мы будем захватывать? Вот... Берем и <свист> У -ху -ху! меня уже вынесли. <свист> я нанес небольшой урон. Ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой. И все. А меня, кстати, вынесли. Но самое прикольное то, что я в это время танка выносил. Этот дурдом ни разу не попал по медику этому. Так. А он пришел мстить мне? Да, вижу. Я у него на башке. Капец. Да что ж такое-то, господи, что меня втягивает постоянно? Так, вот сюда лучше накину. Так. Опять это зараза. Угу. Так, я кого-то убил. <свят> <свят> убил, не убил, не, не понял. Нет, ранил, так. не ранил. Я только что хиллера ранил. Я не мог... Есть, вроде кого-то прибили. Убил, убил Угу. <свят> Так, орбитальный удар, срочно за ним Отлично Ай-яй-яй-яй-яй Жестко, вынесли сразу Меня просто да, постоянно затягивают в зону Так, ну пока вроде мы тащим, что ли ага, Да Ах, ты ж зараза так, вижу зону. Кумпер. Убил. Так, я... Ух. А откуда по мне столько пролетело, я не пойму. Так. Да блин. Зафигеть. Что ж такое-то, господи, мне хоть кто-нибудь поможет медикам? Я здесь. Да уже поздно. Нашу орбиталку берут. Да я заметил, Есть. а мы, мы этим Временем Ну замечательно, а я этим Временем на точке в одиночку Стою угу, и кого вы выйдете, Есть, так, минус скажем. ангел Минус ангел Какой то ангел? Что ты несешь? О, отлично Полетели да зашибись, меня опять... Робот улетел. Меня диверсант убил и улетел. Ну да, он куда-то. Ай, shift! Не успел. Так, надо нашифтовать. Блин, куда бежать? Сюда. Так, хила убил ну и сможет ли он его использовать не знаю но тут где-то снайпер стоит так я успел телепортировался убил балин коза убиваем отлично Так, ну вроде начали хилить, это хорошо Ай Все-таки меня вынес снайпер Так, я пожалуй Да пойду... как они так телепортируются? Один урон остается по ним нанести Пойду к бустеру Мы захватили ага. Мы удар. пока кемпер О, отлично орбитальный Шатал удар прям <laughs> никого не было да ну в плане хила я по-другому вынести никак не могу 90 нашей так. ах ты ж Всё, они пытаются прорваться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня хил у очень них. сильно дамажит. Он стопит своим отбрасывающим рывком. Угу. И потом начинает дамажить. Так, есть, я его телепортировал, Убил. Убил, убил, убил, убил. Остался хил. ай яй яй яй, -яй. Нам осталось чуть-чуть захватить. Стойте на точку. Я на точку ушел. Орбитальный удар. Готовьтесь. Будет весело. Победа. Ну, победили. Вот такие две каточки у нас получились. За снайпера и хила. И не только хила, но и штурмовика. Если они вам понравились, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчики, чтобы... Частенько получать видосики и пишите комментарии. С вами был Фисерк, всем огромное спасибо за внимание и пока!